Сейчас мы вам покажем разбор фильтровальной установки диатомитовой. Вот у нас все в режиме включено. Для начала мы закрываем краны на форсуночной линии, на скиммерной линии, переводим рычаг положения верхнего винтеля в режим лозы, закрыто. открываем кран осушения фильтрационной установки и на щите управления включаем циркуляционный насос, который подключен воду Поворачиваем флажок, вы слышите, пошел подсос воздуха, то есть водичка, которая находится в микроволке, она сейчас удаляется в систему канализации. Как только мы ее осушим, мы одну гайку, которая вот желтая, покажите, там 21 ключ нужен, либо вот таким обычным ключом разбирается, снимается хомут. Сейчас мы вам все это покажем. Всё, вода из фильтровалки ушла слышно гул другое производится выключаем и теперь разбираем снимаем хомут снимаем верхнюю крышку вот видите, диатомитовая система подзабита. Сейчас весь этот блок вытаскивается и отправляется на мойку. Снимается просто, вверх поднимаем весь блок. Вот так. Достается и несется, где можно его промыть. Сейчас мы покажем процесс разбора блока диатомита. Вот два инструмента, которые достаточно. С одной стороны придерживаем гайку, с другой стороны крутим. Шток достали. Снимаем верхнюю часть и лопасти демонтируем. Они все одинаковые, за исключением одной. Можно лежа. А потом ставятся на свои места, по-другому и не соберешь. Вот в разобранном виде. Видите, сколько мусора остается в ней. В данном случае используем вот такую насадку обычную. самую. Можно керхером, но смотрите, не порежьте эту сетку. Включаем. И вот так промывает. Смоется очень быстро. Весь процесс показывать не будем. Сейчас покажу финальную стадию сборки, когда уже все помыто. Все секции помыты, помыта верхняя часть, нижняя часть. Для сборки рекомендуем пользоваться каким-нибудь какой-нибудь емкостью, чтобы можно было поместить вот этот шток. Пускаем ведерко и начинаем производить сборку лопастей. Вот конструкция собрана. Вот это вот первый элемент, самый маленький. Вот написано это начальный Вот здесь, вот здесь вы вот должно оставиться вот эта вот часть должны стоять и не по кругу вот они видите лопасти собираются и получается вот такая конструкция верно сейчас мы прикладываем верхнюю часть вот он первый элемент он совпадает с этим все это просто одевается штук вставлен конструкция собрана и сейчас гаечка вот эта затягивается Все, блок собран, можно ставить его на место. Везде все, пасеки, все смонтировано. Все готово. И финальный этап, это такая самого диатомита. Вот он у себя поставляет такую пыль. Он засыпается при работающей системе фильтрации в стиммер. Вот таким образом. Засыпается. В том объеме, который прописан на диатомитовой бочке.